Народ, всем привет, как я и обещал, первую эксклюзивную информацию сразу предоставляю вам, моим любимым подписчикам, а также зрителям. Как вы знаете, в калибровостях я на днях рассказывал, что у нас в игре появятся скоро новые эпические образы, и один из этих образов будет на спутнике, называться он будет археолог. Данный скин будет добавлять возможность зарабатывать вам на 20% больше боевого опыта, а также 10% кредитов плюс заработку. Также хотел бы отметить, что у данного оперативника изменится прицел и будет отличаться от стандартного, но не очень сильно. А в остальном характеристики не меняются, только меняется прицел. Надеюсь данная новость молния вас порадует и вы оцените бесценным лайком. А с вами был канал вот Stream, не пропустите следующие калибровости.